Всем приветик, у нас сегодня разбор ивента, который нам пришел без анонса. Это фэн-ивент, давайте разбираться, что он нам предлагает. Сюжетку вы сами прочитаете, если вам нужно, поэтому давайте приступим к снаряжению, которое нам выпасть может, и вы можете его купить за ивентовскую валюту. Давайте приступать. Первое снаряжение, о котором мы поговорим, это 5-звездочное снаряжение физическое, Furious Rue. 500 атаки, брейк 3000, колдаун 60 секунд на максимальном LB. Пассивка, фьюри. Урон на 10% повышается, а также урон от противников на 10% снижается, когда вы при смерти. Только раз. Активное умение. 8500 процентного физического земляного урона. Если противник водный, увеличивается ваш шанс на сто в течение 5 секунд данное снаряжение я относительно советую фармить потому что у него неплохой брейк однако не в первую очередь так сказать ну если у вас будет уже времени много свободного можете заняться данным фармом или же у вас выпало много снаряжения вы можете его использовать следующее снаряжение которое мы будем разбирать это у нас shadow blades это саппорт, пятизвездочное снаряжение. У него характеристики 250 к хп, 125 к атаке, деф 125, кулдаун 40 секунд. Пассивка. Fatal Blades. Урон на 15% увеличивается, а также автоматически восполняется арт гейдж, когда босс имеет хп меньше 30% только раз. Скилл. 1111% физического земляного урона, если вы используете это снаряжение на земляном персонаже, то увеличивает у всех ваших союзников арт-деч по 5 в течение 5 секунд, то есть 25 всего. Данное снаряжение не является потенциальным для фарма, однако если вы его хотите получить, то вы лучше потратите на него 10 тысяч иветовской валюты, нежели его выбьете. Так будет быстрее, так как его можно лбшить обычными лб камнями и все. Самый хит нашего ивента пронимус. Характеристики данного снаряжения следующие. 250 кхп, 125 к атаке, деф 125, кулдаун 5 секунд. Данное снаряжение я вам очень рекомендую фармить по причине следующей. У него очень сильный активный навык. Давайте разберемся, что он делает. У него первый мод это Art мод, второй это Equip Equipment Фу, ты, блин Equipment cooldown мод. Uh, давайте поговорим сначала о первом моде. Увеличивает у всех союзников артеч по единице в течение 15 секунд. Давайте напомним cooldown 5 секунд. Equipment cooldown мод. Он снижает время перезарядки снаряжения у всех ваших союзников на 10% в течение 15 секунд. Данное снаряжение очень сильное, поэтому я вам советую его фармить. Нигде вы не найдете такого больше снаряжения. Следующее снаряжение, которое мы будем разбирать, это снаряжение Redo. 35 кулдаун, 4-звездочное снаряжение Support, если что. У него характеристики следующие. 60 хп, 30 к атаке, 30 к защите. Пассивка у данного снаряжения следующая. Кулдаун вашего скилла на 10% процентов ускоряется. Активное умение увеличивает у цели арт гейдж на 20 и снижает время перезарядки снаряжения на 10% процентов в течение 10 секунд. Довольно неплохое снаряжение, однако не является приоритетом в фармливании. Что ж давайте разберемся какое снаряжение я вам советую это пронимус и это fкерия а все остальное по вашему желанию вот такой вот у нас видеоролик получился ставьте лайк подписывайтесь на канал вступайте в Discord сервер ссылка в описании ставьте колокольчик в youtube канале с вами был как всегда макс до новых встреч пока